Все женщины взрослеют с мыслью, что вместе с окончанием репродуктивного возраста заканчивается и жизнь. Но это совсем не так. Я верю, что менопауза – это абсолютная свобода. После этого момента женщина уже не раб гормонов. Теперь она ими управляет, а не они ею, заявила Моника Белучи. Вокруг менопаузы не счесть мифов и страхов. Что же ждет женщину за этой чертой на самом деле? Миф первый. Климакс и менопауза – это разные понятия. Первый – навсегда, а после менопаузы функции могут вернуться. Действительно, это вещи разные. Менопауза – это время последней менструации, тогда как климакс – это период, который начинается через 12 месяцев после менопаузы и длится до конца жизни. Можно ли запустить менструальный цикл вновь после менопаузы? Безусловно. У современных врачей есть масса диагностических методик, определяющих причину остановки менструации а также лечебных методов, которые могут запустить ее вновь. Но надо понимать, что подобное реально не во всех случаях. Миф второй. Чем позже начались месячные, тем позже наступит менопауза. Это не совсем так. Время наступления менопаузы зависит от множества причин. Одна из них – яичниковый резерв. У одних женщин он измеряется сотнями тысяч, а у других – десятками. Конечно, не все они дойдут до стадии овуляции и разовьются в яйцеклетке. При этом женщины, у которых яичниковый резерв окажется меньше, заведомо в проигрыше, ведь им предстоит столкнуться с проявлениями климакса раньше. На время наступления менопаузы влияет и образ жизни, вредные привычки, особенности питания, сопутствующие заболевания. Приблизительный возраст начала менопаузы у женщины можно рассчитать, ориентируясь на таковой у ее мамы и бабушки. Это, конечно, не аксиома, однако вероятность развития такого сценария очень велика. Она составляет 50-75%. Миф третий. Поздние роды отодвигают начало менопаузы. Увы, это не так. И в принципе, мнение, что роды омолаживают, не более чем миф. Беременность – достаточно серьезное испытание для организма женщины. Ведь с течением времени он не становится крепче и здоровее. Скорее наоборот, поздние роды заберут те остатки здоровья, которые у женщины остались. Порвется там, где тонко, а у каждой конкретной женщины это индивидуально. Возможно, если ребенок желанный и долгожданный, электрические изменения для женщины пройдут незаметно, или же она их легче перенесет из-за позитивного эмоционального настроя. в четвертый. После наступления менопаузы на женщины набирают вес. Если женщина не скорректирует режим питания, будет вести малоподвижный образ жизни, не будет стремиться каким-либо способами поддержать гормональный баланс на уровне, то действительно возможен набор лишнего веса. Снижается уровень эстрогенов, а также андрогенов, но не так резко. Такой дисбаланс может привести к метаболическим расстройствам, в результате которых изменяется углеводный и жировой обмен. Причем женщина может набрать вес стремительно – до 80 кг за короткий период времени. Избавиться от него в дальнейшем будет очень трудно. Происходит и перераспределение жировой ткани. Жир чаще откладывается на передней брюшной стенке по типу фигуры яблока. Миф пятый. После наступления менопаузы резко появляется больше морщин на лице, потому что перестает вырабатываться коллаген. К сожалению, это так. Достаточный синтез эстрогенов важен для стимуляции обновления волокон кожи, коллагена и эластина. Как только снижается его выработка, женщина наблюдает увеличение количества морщин на лице, обвисание мягких тканей. Не случайно врачи-косметологи ведут женщин в менопаузе совместно с гинекологом-эндокринологом. Только так удается добиться хорошего и долговременного эффекта от эстетических процедур. Миф шестой. Самое тяжелое время – это начало менопаузы, когда начинаются приливы и раздражительность. Условно, если говорить о симптомах, таких как приливы, жар, потливость, нарушение психоэмоционального состояния, то они действительно наиболее ярко проявляют себя в начале менопаузы. Или в паузе, период, предшествующий последней менструации, продолжительностью продолжительности 3-4 года. Но нельзя забывать об индивидуальных особенностях женщины. У кого-то этот период длится 1-2 года, у кого-то 5 лет, а бывает хоть и редко 10-15 лет. Многие женщины терпят неприятные симптомы, не предпринимают никаких шагов для решения проблемы, считая, что это естественный процесс, который нужно просто пережить. Но он, конечно, естественный, но пережить его можно с большим комфортом и с меньшими, меньшими потерями для здоровья. Менопауза повышает риски развития остеопороза, атеросклероза, урогенитальной атрофии. На сегодняшний день у врачей есть реальная возможность помочь женщине, поддержать ее качество жизни, оптимальный вес и снизить вероятность развития заболеваний, связанных с изменением гормонального фона. Меф 7. Приближение менопаузы можно определить по признакам, которые дают о себе знать за 2-3 года до ее начала. Климактерический период делится на несколько этапов. Первым из них является пауза годы, предшествующие последней менструации. Длительность его составляет 3-4 года. При аминопаузу женщина действительно может столкнуться с достаточно яркими проявлениями, которые могут свидетельствовать о приближении менопаузы. К ним относятся нарушение ритма менструации и сна, приливы, ночная потливость, эмоциональная неустойчивость, ухудшение памяти. Вот и все. Все мифы, дорогие мои женщины, прикиньте это все на себя. И если есть вопросы, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.